Батутистки Московского училища Олимпийского резерва номер один Вероника, Анфиса и Полина Впервые пробовали играть в настольный теннис Выглядело это забавно Девчонки учились попадать по мячу И получалось это не всегда Еле доставали до сетки Мне понравилось Но я первый раз проиграла И попробовала просто Я хотела попробовать Но я попробовала мне не очень понравилось. Ну, и понравилось, и не понравилось одновременно. Я когда играла, у меня ноги немного тряслись. В принципе, мне понравилось играть. Было интересно. Первый раз я проиграла. Ой, победила. Втором разе я проиграла. Мне очень понравилось. Это интересно для училища. Особенно можно познать, что это новое. Ну, для тех, кто не играет, можно хоть чуть-чуть научиться. В Московском училище Олимпийского резерва номер один прошел первый турнир по настольному теннису среди сотрудников и обучающихся. Принять в нем участие смогли все желающие. Набралось более 50 человек. Чувство совершенно неловко, потому что я вместо тренажерного зала прихожу играть в теннис каждый день, а ребята вот по случаю соревнования. Хотя у всех была возможность, объявили это давно. Все могли приходить, и была возможность потренироваться и поготовиться, да? Главное, что все участники от мала до велика получили незабываемые эмоции, а кто-то – первый опыт и желание играть еще и еще. Очень хорошо, очень круто учились, много знаменитых спортсменов. Да, ощущения, когда играли в теннис, были очень крутые. Но соперник был очень сильный. Да, особенно у меня. Мне кажется, любой, любой у нас гражданин играл когда-то в теннис, в том числе и я в детстве, во дворе, везде. Где, где стоит стол, всегда хотелось поиграть и, сказать, выяснить отношения на теннисном столе. Пришла вообще идея, я ее поддержал в плане проведение спартакиады в училище чтобы мы вот эти коммуникации наши в общем руководство далеко не отделялось от э, студентов спортсменов а наоборот сближение и в этих спортивных состязаниях мы еще больше о друг друге узнавали. В соревнования прошли бойко. Сначала играли самые младшие, ученики 2-5 класса, потом школьники постарше, шестиклассники, девятиклассники. И, наконец, к столам вышли взрослые игроки и молодые воспитанники спортивных отделений, а также их воспитатели и просто сотрудники Московского училища Олимпийского резерва номер один. С детства играю в теннис, люблю этот вид спорта. И желаю всем, чтобы 100%. все тоже играли. Давно я не играл, честно. Давно не играл. Руки помнят, да. Что знаешь, никогда не забудешь. Хорошее дело, хорошее начинание. Надо почаще и по другим видам спорта тоже надо заниматься и проводить соревнования. Я так считаю. Стало жарко, игра шла одновременно на шести столах. И чем ближе к финалу, тем упорнее, тем плотнее были счета. Поддержка одноклассников и коллег и мой раз становилась очень громкой. Победителям и призерам установили настоящий подиум и вручили, как положено, на всех спортивных соревнованиях медали и грамоты с подарками. Среди самых юных победу одержал Григорий Кораблев, среди школьников постарше – Марк Савчук. А лучшим настольным теннисистом-любителем Московского училища Олимпийского резерва номер один стал тхэквондист Дженебек Дадобоев. Он в финале в трех партиях переиграл в прошлом профессионального хоккеиста, а ныне преподавателя Константина Ташкинова. Я поздравляю всех участников с первым чемпионатом настольного тенниса. Просто хочу поздравить победителей. Но, конечно, основная цель победителей. И мне кажется, сейчас сегодня говорили все. Ну мы вот футбол сыграли сейчас, настольный теннис. Сейчас думаем, как раз сегодня говорили о следующих соревнованиях. Я думаю, может быть, стритбол или что-то такое доступно, чтобы всем было это интересно, чтобы мы еще ближе все были, я еще раз повторюсь, одной семьей, и всем это нравилось, и, а, отмечать победителей».